Всем привет! Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне, которую называют его «тайной женой», впечатлила пикантным фото с еще одним знаменитым красавчиком. Как пишет политика.нет, на одной из страниц в Инстаграм появилось фото, на котором озорная Таюне Таисия Сватко прижалась к известному певцу, телеведущему и продюсеру Гене Витеру. Тайюне была одета в обтягивающий джинсовый сарафанчик, который подчеркнул ее стройные округлые формы. На голове у певицы красовались молодежные косички. Она тесно прижалась к молодому артисту. Тот, в свою очередь, обнял Тайюне за талию и положил голову на ее плечо. Прекрасный ангел, нежный цветочек, подписали фото авторы аккаунта. Стоит отметить, что Гена Виттер не только ровес и но и фактически его соперник на украинской эстраде. Виттера, как и Винника, обожают тысячи женщин. Кроме этого, он, как и Олег, тщательно скрывает свою личную жизнь. При этом мужчины поют похожие песни и ориентированы на одну и ту же аудиторию. Что связывает Таюне и Виттера, неизвестно, но совместное фото взбудоражила сеть.